сергей есенин пугачев анатолию марингофу появление пугачева в яицком городке пугачев ох как устал и как болит нога ржет дорога в жуткое пространство ты ли ты ли разбойный чиган приют дикарей и оборванцев мне нравится степей твоих медь и пропахшая солью почва, Луна, как желтый медведь, В мокрой траве ворочается. Наконец-то я здесь, здесь. Рать врагов цепью волн распалась. Не удалось им на осиновый шест Водрузить головы моей парус. Яйк, яйк, ты меня звал С тоном придавленной черней. Пучились в сердце жабьи глаза, Грустящие в закат деревни. Только знаю я, что эти избы Деревянные колокола, Голос их ветер хмарью съел. О, помоги же, степная мгла, Грозно свершить мой замысел. Сторож. Кто ты, странник? Что бродишь долом? Что тревожишь ты ночью гладь? Отчего, словно яблоко тяжелое, Виснет шеи твоя голова? Пугачев. В Солончаковое ваше место Я пришел из далеких стран, Посмотреть на золото телесное, На родное золото славян. Слушай, отче, расскажи мне нежно, Как живет здесь мудрый наш мужик. Так же он в полях своих Прилежно цедит молоко соломенной ржи, Так же ль здесь, сломав зари за стенок, Гонится овес на водопой рысцой, И на грядках от капусты пенных Челноки ныряют огурцов. Так же мирен труд домохозяек Слышен прялки, ровный разговор, Сторож, нет прохожий. С этой жизнью яик Раздружился с самых давних пор. С первых дней, как оборвались вожжи, С первых дней, как умер третий Петр, Над капустой, над овцом, над рожью, Мы за даром проливаем пот. Нашу рыбу, соль и рынок, Чем сей край богатый, Ирьян, Отдала Екатерина под надзор своих дворян. И теперь по всем окраинам стонет Русь от цепких лапищ. Воском жалоб сердце Каина к состраданию не окапишь. Всех связали, всех в с голоду хоть жри железа. И течет заря над полем с горла неба перерезанного. Пугачев. Невеселое ваше житье, но скажи мне, скажи, Неужели в народе нет суровой хватки,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 Клещи рассвета в небесах, из пасти темноты Выдергивает звезды, словно зубы, А мне еще нигде вздремнуть не удалось. Сторож, я мог бы предложить тебе тюфяк свой грубый, Но у меня в дому всего одна кровать, И четверо на ней спит ребятишек. Пугачев, благодарю. Я в этом граде гость. Дадут приют мне под любою крышей. Прощай, старик. Сторож, храни тебя Господь. Русь! Русь! И сколько их таких, как в решето просеивающих плоть, из края в край в твоих просторах шляется? Чей голос их зовет, вложив светильником им посох в пальцы? Идут они, идут, зеленый славя гул, купая тело в ветре и в пыли, как будто кто сослал их всех на каторгу, вертеть ногами всей шар земли. Но что я вижу? Колокол луны скатился ниже, Он, словно яблоко увянувшее, мал. Благовес лучей его стал глух, Уж на нашестье громко заиграл В куриную гармонику петух. БЕГСТВО КАЛМЫКОВ Первый голос. — Послушайте, послушайте, послушайте! Вам не снился тележный свист Нынче ночью, на заре жидкой, Тридцать тысяч калмыцких кибиток от Самары проползло на Иргиз, От российской чиновничьей неволи, От того, что как куропаток их щипали на наших лугах, Потянулись они в свою Монголию стадом деревянных черепах. Второй голос. Только мы, только мы лишь медлим, Словно страшен нам, захлестнувший нас шквал, от того-то шлет нам каждую неделю приказы свои Москва, от того-то, куда бы ни шел ты, видишь, как под усмирителей меч прыгают кошками желтыми казацкие головы с плеч. Кирпичников: внимание, внимание, внимание! Не будьте ж трусливы, как овцы, сюда едут на страшное дело вас сманивать.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 «Но мы ничуть, мы ничуть не испугались, что кто-то покинул наши поля, и калмы к нам, не желтый заяц, которого можно как в пищу стрелять. Он ушел, этот смуглый монголец. Дай же, Бог, ему добрый путь. Хорошо, что от наших околиц он без боли сумел повернуть. Траубенберг, что это значит?» Кирпичников, это значит то, что если б наши избы были на колесах, Мы впрягли бы в них своих коней, И гужом с солончаковых плесов потянулись в золото степей. Наши кони, длинно выгнув шеи, стадом черных лебедей, По водам ржи понесли нас буйно хорошея В новый край, чтоб новой жизнью жить. Казаки, замучили, загрызли, прохвостый Тамбовцев, казаки, вы целовали крест, вы клялись. Кирпичников, «Мы клялись, мы клялись Екатерине быть оплотом степных границ, защищать эти пастбища, синие, от налета разбойных птиц. Но скажите, скажите, скажите, разве эти птицы не вы, наших пашин суровых, житель не найдет, где прикрыть головы?» Траубенберг. «Это измена! Связать его! Связать!» Кирпичников. «Казаки, час настал! Приветствую тебя, мятеж свирепый, что не могли в словах сказать уста». «Пусть пулями расскажут пистолеты!» Стреляет. Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются. Казаки хватают лошадь Тамбовцев по тусце и стаскивают его на землю. Голоса «Смерть! Смерть тирану!» Тамбовцев О, Господи! Ну что я сделал?» Первый голос «Мучил злодей три года, три года, как коршун белый, ни проезда не давал, ни прохода». Второй голос «Откушай похлебки метелицы, отгулял, отстигал и отхвастал». Третий голос: черта ли с ним, канетелится, четвертый голос повесить его и баста! Кирпичников. пусть знает, пусть слышит Москва, на расправы ее мы взбыстрим. Это только лишь первый раскат, это только лишь первый выстрел. Пусть помнит Екатерина, что если Россия пруд, то черными лягушками в тину пушки мечут стальную икру. Пусть носится над страной, что казак не ветла на прогоне. И в луны мешок травяной Он башку не задаром сронет. Осенней ночью Караваев Тысячу чертей, тысячу ведьм И тысячу дьяволов. Экой дождь, экой скверный дождь, Скверный, скверный, Словно вонючая моча волов Льется стуч на поля и деревни. Скверный дождь, экой скверный дождь,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 в такую непогодь собаки сжав хвосты боятся головы просунуть за порог, а тут вот стой хоть сгинь, но тьму глазами ешь, чтоб не пробрался вражеский лазутчик, проклятый дождь, расправу заметишь Напоминают мне рыгающие тучи, скорей бы, скорей в побег, в побег от этих кровью выданных стран, с объятиями нас принимает всех с Екатериной воюющий султан. Уже стекается придушенная чернь со озиркой, словно полевые мыши. О, солнце, колокол, твое, телили день, Быть может, здесь мы больше не услышим. Но что там? Кажется, шаги, шаги, шаги. Эй, кто идет? Кто там идет? Пугачев. Свой, свой. Караваев. Кто свой? Пугачев. Я, Емельян. Караваев. А, Емельян, Емельян, Емельян.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 Эта ночь, если только мы выступим, Не кровью, а заревью окрасил б наши ножи. Всех бы солдат без единого выстрела В сонном яйке мы могли уложить. Завтрашку утру будет ясная погода, Сивым табуном проскачет хмарь. Слушай, ведь я из простого народа И сердцем такой же степной дикарь. Я умею на сутки и версты, не трогаясь, Слушать бег ветра и твари шаг От того, что в груди у меня, как в берлоге, ворочается зверенышим теплым душа. Мне нравится запах травы холодом подожженной Из сентябрьского листолета протяжный свист. Знаешь ли ты, что осенью медвежонок смотрит на Луну, как навьющийся в ветре лист. По Луне его учит мать мудрости своей звериной, чтоб смог он дурашливый знать и призвание свое и имя. Я значение мое разгадал. Караваев, тебе ж недаром верят, Пугачев, долгие, долгие, тяжкие года я учил в себе разуму зверя. Знаешь, люди ведь все со звериной душой, Тот медведь, тот лиса, та волчица, а жизнь это лес большой, где заря красным всадником мчится, Нужно крепкие, крепкие иметь клыки. Караваев, да-да, я тоже так думаю, Емельян. И если бы они у нас были, то московские полки Нас не бросали, как рыб, в чиган. Они побоялись нас сжать и карать так легко и просто За то, что в чаду мятежа убили мы двух прохвостов. Пугачев, бедные, бедные мятежники, Вы цвели и шумели, как рожь, Ваши головы колосьями нежными Раскачивал июльский дождь. Вы улыбались тварям, «Послушай, да ведь это ж позор, чтоб мы этим поганым харем не смогли отомстить до сих пор. Разве это когда прощается, чтоб с престола какая-то, блядь, протягивала солдат, как пальцы непокорную чернь умерщевлять? Нет, не могу, не могу, к черту султана Стуретчиной, только на радость врагу этот побег опрометчивый, нужно остаться здесь». Нужно остаться, остаться, Чтоб вскипела месть Золотой пургой акации, Чтоб пролились ножи Железными струями люто. Слушай, бросай сторожить, Беги и буди весь хутор. Происшествие на Таловом умете. Абаляев, что случилось? Что случилось? Что случилось? Пугачев, ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Там на улице желклая сырость, гонит туман, как стада барашковые, мокрую цаплей по лужам полей бороздя, ветер заставил все живое, как жаб, по их гнездам, скрыться, и только порою, привязанные к нитке дождя, черным крестом в воздухе проболтнется шальная птица. Это осень, как старый оборванный монах, пророчит кому-то о погибели вещи. Послушайте, для наших благ, — Я придумал кое-что похлеще. — Караваев. Да — Да-да, мы придумали кое-что похлеще. — Пугачев. Знаете ли вы, что по черни ныряет весть, как по гребням волн лодка с парусом низким, по зверинам любит мужик наш на корточки сесть и сосать эту весть, как коровьи большие ситьки, от песков джигильды до Аллатыря — это весть о том, что какой-то жестокий поводырь, мертвую тень императора. Ведет на российскую ширь. Эта тень с веревкой на шее без мяса, Отвалившуюся челюсть теребя, скрепящими ногами, приплясывая, Идет отомстить за себя. Идет отомстить Екатерине, Подымая руку, как желтый кол, За то, что она, с сообщниками своими, Разбив белый кувшин головы его, Взошла на престол. Оболяев а — Это только веселая басня. Ты, конечно, не за этим пришел, чтобы рассказать ее нам. — Пугачев. — Напрасно, напрасно, напрасно. Ты так думаешь, брат Степан? — Караваев. — Да-да, по-моему, тоже напрасно. — Пугачев. — Разве важно, разве важно, разве важно, что мертвые не встают из могил? Но зато кое-где почву безвлажную этот слух словно плугом взрыл. Уже слышится благовесть бунтов. Рев крестьян оглашает «Зенит». И кустов деревянный табун Безлиственной ковкой звенит. Что и Петр, злой и дикой Аравии, Только камень желанного случая, Чтобы колья погромные правили Над теми, кто грабил и мучил. Каждый платит за лепту лептою, Месть с щенками кровавыми щенится. Кто же скажет, что это свирепствуют Бродяги и отщепенцы, Это буйствуют россияне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 Пугачев, «Ха-ха-ха, вас испугал могильщик, который череп, разложив как горшок, Варит из медных монет щи, чтоб похлебать в черный срок. Я стращать мертвецом вас не стану, но должны же вы, должны понять, Что этим кладбищенским планом мы подымем монгольскую рать. Нам мало того простолюдства, которое в нашем краю, Пусть калмык и башкириц бьются за бараньи костры средь юрт». Зарубин, «Это верно?» Это верно, это верно. Кой нам, черт, умышлять побег? Лучше здесь всем им головы скверные обломать, Как колеса стелек. Будем крыть их ножами и матом. Кто без сабли, так бей кирпичом. Да здравствует наш император Емельян Иванович Пугачев. Пугачев. Нет, нет. Я для всех теперь не Емельян, а Петр. Караваев. Да, да, не Емельян, а Петр. Пугачев. Братья, братья... Ведь каждый зверь любит шкуру свою и имя. Тяжко, тяжко моей голове опушать себя чуждым инием. Трудно сердцу светильником мести освещать корявые чаще Знаете, в мертвое имя влезть то же, чтоб в гроб смердящий. Больно, больно мне быть Петром, когда кровь и душа Емельянова. Человек в этом мире не бревенчатый дом, не всегда перестроишь наново. Но к черту все это, к черту! Прочь жалость телячьих нег, нынче ночью, в половине четвертого, мы устроить должны набег. Уральский каторжник. Хлопуша. Сумасшедшая, бешенная, кровавая муть. Что ты, смерть? Или исцеление калекам проведите. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи искал вашу мед. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему!» Пусть он даже не Петр, Чернь его любит за буйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, В солонце рыл глазами удачу, Ветер волосы мои, как солому, трепал И цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, Эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей Рассветная роняла мне в рот молоко, И холодное корявое вымя Сквозь тьму прижимал я, как хлеб к истощенному. Веком проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Зарубин: Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя, что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как два цепных кабеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое ли, доброе ли светится из пасти вспурга? Прорубились ли в азию бунтовщики, или как зайцы бегут от Оренбурга, хлопуша. Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика-хлопушу. Смейся, человек, в ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшиво-монетчик. Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли... Поздно ли, расставляет расплата капканы тернии, заковали в колодки и вырвали ноздри и сыну, крестьянина Тверской губернии. Десять лет, понимаешь ли ты, десять лет, то острожничал я, то бродяжил, это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черталь с того, что хотелось мне жить, что с жестокостью сердца устало хмуриться — Ах, дорогой мой, для помещика мужик, все равно, что овца, что курица. Ежедневно молясь на зари желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг, три ночи назад, губернатор Рейнсдорп, как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. — Слушай, каторжник, — так он сказал, — лишь тебе одному поверю я. Там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя, там какой-то пройдоха. Мошенник и вор вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал, так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в карманах зазвякает серебро, а не камни. Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь. И спросить мне некого, проведите ж, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Зарубин. Странный гость. Подуров. Подозрительный гость. Зарубин. Как мы можем тебе довериться? Подуров. Их немало, немало зачервонцев. Горсть готовых пронзить его сердце.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 Нужно вечно держать наготове эти руки для драки и краж. Верьте мне, я пришел к вам как друг. Сердце радо в пурге расколоться от того, что без хлопуши вам не взять, Оренбург, даже сотни лихих полководцев. Зарубин, так открой нам, открой, открой тот план, что в тебе хоронится. Подуров, мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой командиром над нашей конницей, Хлопуша нет, Хлопуша не станет биться. У Хлопуши другая мысль. Он хотел бы, чтобы гневные лица Вместе с злобой умом налились. Вы бесстрашны, как хищные звери, Грозен ляск ваших битв и побед. Но ведь все ж у вас нет артиллерии, Но ведь все ж у вас пороху нет. Ах, в башке моей, словно в бочке, Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют. Знаю я, за сакмары рабочие, для помещиков пушки льют. Там найдется и порох, и ядра, И наводчиков зоркой рать. Только надо сейчас же, не откладывая, Всех крестьян в том краю взбунтовать. Стыдно медлить здесь, стыдно медлить. Гнев рабов, не кобылий, фырк. Так давайте ж, по липовой меди, Трахнем вместе границам Уфы. Встань за Зарубина Зарубин. Эй, ты, люд, честной да веселый, забубенная трин трава, подружилась с твоими селами Скуломордая татарва. свищут кони, как вихре пополю, Только взглянешь, и след простыл, месяц желтыми крыльями хлопая, раздирает, как ястреб кусты. Загляжусь я по ровной голе в синюю стынущий луга. Ни березовое льто Монголия, ни кибит киргиз стага. Слушай, Люд Чесной, слушай, слушай свой кочевнический пересвист. Оренбург, осажденный хлопушей, ест лягушек, мышей и крыс. Треть страны уже в наших руках. Треть страны мы, как войско, выставили. Нынче ж в ночь потеряет враг по Приволжью все склады и пристани. Шигаев. — Стоп, Зарубин. Ты, наверное, не слыхал. Это видел не я. Другие, многие, около Самары с пробитой башкой альха, Капая желтым мозгом, прихрамывает при дороге, Словно слепец от ватаги своей, отстав, с гнусавой и хриплой дрожью В рваную шапку вороньего гнезда просит она на пропитание У проезжих и у прохожих, но никто ей не бросит даже камня. В испуге крестясь на звезду, все считают, что это страшное знаменье, предвещающие беду. Что-то будет, что-то должно случиться, Говорят, наступит глад и мор, По раз на лету будет склевывать птица Желудочное свое серебро. Тарнов. Да-да-да, что-то будет. Повсюду воют слухи, как псы у ворот, Дует в душе суровому люду Ветер сырью и вонью болот. Быть беде, быть великой потери, Знать не зря с луговой стороны Луны лошадиный череп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 Пробивали дорогу в Челябинск, сам ты знаешь, кто брал осу, кто разбил, наголос, царапул. столько мух не сидела у тебя на носу, сколько пуль в наши спины, в царапали, в стужуль, в сырости, в ночь или днем, мы всегда наготове к бою, и любой из нас больше дорожит конем, чем разбойный своей головою, но кому-то грозится, грозится беда, и ель казаку не слышать, посмотри, Вон сидит дымовая труба, как наездник верхом на крыше. Вон другая, вон третья. Несчесть их рыл за лихватской тоской остолопов. И весь дикий табун деревянных кобыл мчится пылью, клубя, галопом. Но куда ж он? Зачем он? Каких дорог оголтелые всадники ищут? Их стегает, стегает переполох по стеклянным глазам кнутовищем. Зарубин. Нет, нет, нет, ты не понял. То слышится звань. Звань к оружию под каждой оконницей. Знаю я, нынче ночью идет наказание Емельян со свирепой конницей. Сам вчера от восторга едва дыша За горой в предрассветной мгле Видел я, как тянулись за черемшан С артиллерией тысячи телег, Как торжественно с хрипом колесным обоз По дорожным камням грохотал Рев верблюдов сливался с блейнем коз И с гортанною речью татар. Тарнов, что ж, мы верим,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 Поднимают хоругви рябин. Зреет, зреет веселая сеча, Взвоет в небо кровавый туман, Гулом ядер и свистом картечий Будет завтра их крыть Емельян. И чтоб бунт наш гремел безысходней, Чтоб в конец не сосала тоска, Я сегодня ж пошлю вас, сегодня, На подмогу его войскам. Лунный парус над Саратовской крепостной стеной Зарубин. Двадцать крепостей мы забрали у неприятеля, И еще тысячи возьмем крепостей И в Казани, и в Перми, и в Саратове. Точит чернь топоры на властей. Скоро брызнет она в зверской стычке, Как прибоем пурги буран. Он пришел к нам, наш царь мужицкий, Чтоб спасти нас от лапищ дворян, Всех, кто жил в подъеремной обиде. Он под парус грозы, по волнам Полюбилась в душе моей жизнь простая. Понял я, что вот здесь над степным пустырем лучшим сыном земли человек вырастает. Вместе пищу и дружбу деля со зверьем. Не случайно, не случайно, совсем не случайно Жёг я пламенем глаз путевые столбы. И открою вам страшную, жестокую тайну тайну несчастливой моей судьбы. Голубую звезду над простором отыскивая, Сердце светильником неся в мгле, Я, законный хозяин страны российской, Как бездомная собака бродил по земле. Слушайте ж, слушайте, я вам расскажу. Я расскажу вам, как это случилось. Всем известно, что с первых же дней к мужику, Лишь взойдя на престол, я струил свою милость. Знал я, знал, что крестьянскую Русь Чтут дворяне за скот. Или еще того хуже, что над всеми пространствами тяжкая грусть свищет, как ветер декабрьской стужи. И решил я, решил я, решил тогда круто взять над дворянами правительственные вожьи, эти пастбища отдать тем, кто водит стада, эти пашни отдать тем, кто сеет их рожью. Я постиг, я постиг, чтоб страна расцвела, Надо волю мужицкую вместе с солнцем числить, Но не счесть вам коварство, не вымереть зла, Что чинили мне дворяне за эти мысли. Пугачев, так сражайтесь же, бейтесь пощадней и злей, Не желайте и не желаете исхода скорого, знаю я, Против нас с измаильских полей, Движутся полки полководца Суворова. Трудно смирить этого сукина сына, озорного и бойкого в военном взмахе, и деньгами и ляжками покупает Екатерина у продажных мерзавцев мою голову для плахи, только плевать мне, плевать на мразь, знаю я, что не в бабье говядине сила, это отбиваются за грабительскую власть сволочные и подлые дворянские рыла. Так крошите ж, губите и рушьте на части Все, что пахнет, как падалью, этими стервами. Зарубите на носах, что в своем государстве Вы должны не последними быть, а первыми. Ветер качает рожь. Чумаков, что это? Как это? Неужели мы разбиты? Сумрак голодной волчицы выбежал, кровь зарил кать. О, эта ночь, как могильные плиты, По небу тянутся каменные облака. Выйдешь в поле, зовешь, зовешь, Кличешь старую рать, что легла под сорептой, И, глядишь, и не видишь, то ли зыбится рожь, То ли желтые полчища пляшущих скелетов. Нет, это не август, когда осыпаются овсы, Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой. Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы, Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы, Сорок тысяч нас было, сорок тысяч. И все сорок тысяч за Волгой легли, как один. Даже дождь так не смог бы траву или солому высечь, как осыпали саблями головы наши они. Что это, как это, куда мы бежим? Сколько здесь нас в живых осталось? От горящих деревень, бьющие лапами в небо дым, расстилает по земле наш позор и усталость. Лучше было погибнуть нам там и лечь, где кружит воронье беспокойным зловещим свадьбищем, Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч, Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище. Бурнов, нет, ты не прав, ты не прав, ты не прав. И сейчас чувством жизни, как никогда, болен. Мне хотелось бы, как мальчишки кувыркаться по золоту трав И сшибать черных галок с крестов голубых колоколин, все, что отдал я за свободу черни, я хотел бы вернуть и поверить снова, что вот эту луну, как керосиновую лампу, в час вечерний зажигает фонарщик из города Тамбова. Я хотел бы поверить, что эти звезды не звезды, что это желтые бабочки, летящие на лунное пламя. Друг, зачем же мне в душе ты ропотом слезным бросаешь, как в стекла часовни камнем? Чумаков...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 Не с того ли так жалобно суслики в поле притоптанном стонут, Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья грязью? Гибель, гибель стучит по деревням в колотушку. Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться? Посмотри. Там опять, там опять за опушкой в воздух крылья крестами Бросают крикливые птицы. Бурнов. Нет, нет, нет. Я совсем не хочу умереть. Эти птицы напрасно над нами вьются. Я хочу снова отроком, отрехая сосинника медь, Подставлять ладони, как белые скользкие блюдца. Как же смерть? Разве мысль то в сердце поместится? Когда в Пенсийской губернии у меня есть свой дом. Жалко солнышко мне, жалко месяц, Жалко тополь над низким окном. Только для живых ведь благословенны Рощи, потоки, степи и зеленя. Слушай, плевать мне на всю вселенную, Если завтра здесь не будет меня. Я хочу жить, жить, жить, жить до страха и боли, Хоть карманником, хоть золотородцем, Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле, Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодцы, Яблоневым цветом брызжется душа моя белая, В синее пламя ветер глаза раздул. Ради Бога, научите меня, научите меня, Я что угодно сделаю, —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 Знаю, знаю, весной, когда лает вода, тополь снова покроется мягкой зеленой кожей, Но уж старые листья на нем не взойдут никогда. Их растащит зверье и потопчет прохожие. Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию, Что, набравший кочевников, может снова удариться в бой? Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью. Слушай, слушай, мы старые листья с тобой». Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях? Лучше оторваться и броситься в воздух, кружиться, Чем лежать и струить золотое гниение в полях, Чем глаза твои выклюют черные хищные птицы. Тот, кто хочет за мной в добрый час, Нам башка Емельяна, как челн, потопающим в дикой реке. Только раз ведь живем мы, только раз, Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.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 Вы должны оседлать лошадей И попасть до рассвета со мною в Гурьев. Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде. Но затем-то излей над туманной вязью Деревянными крыльями по Каспийской воде Наши лодки заплещут, как лебеди в Азию. О, Азия, Азия, голубая страна, Обсыпанная солью, песком и звездкой. Там так медленно по небу едет луна, Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой. Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо Скачут там шерстожелтые горные реки. Не с того ли так свищет монгольские орды Всем тем диким и злым, что сидит в человеке? Уж давно я, давно я скрывал тоску перебраться туда, К их кочующим станам, Чтоб разящими волнами их сверкающих скул Стать к преддвериям России, как тень Тамерлана. Какой же мошенник прохвост хвост и злодей Окормил вас бесстыдной трусливой дурью? Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей И попасть до рассвета со мною в Гурьев. Кремен, о смешной, о смешной, о смешной Емельян, Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый.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 Я заткну твою глотку ножом или выстрелом. Неужели и вправду отзвенели мечи? Неужели это плата за все, что я выстрадал? Нет, нет, нет, не поверю, не может быть. Ни на то вы взрастали в степных станицах, никакие угрозы суровой судьбы не должны вас заставить смириться. Вы должны разжигать еще больше тот взвой, когда ветер метелями с наших стран дул. Смело ж, Каспию, смело за мной. Эй, вы, сотники, слушать команду! Кремен, нет. Мы больше не слуги тебе. Нас не взманет твое сумасбродство. Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе лечь, как толпы других по погостам. Есть у сердца невзгоды и тайный страх от кровавых раздоров и стонов. Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах слушать шум тополей и кленов. Есть у нас роковая зацепка за жизнь, что прочнее канатов и проволок. Не пора ли тебе, Емельян, сложить?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 Ворогов. Бейте, бейте прямо саблей в морду. Первый голос. Натерпелись мы этой прыти. Второй голос. Тащите его за бороду. Пугачев. Дорогие мои, хорошие. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Кто так страшно визжит и хохочет в придорожную грязь и сырость? Кто хихикает там из-под тишка, злобно отплевываясь от солнца? Ах, это осень! — эта осень вытряхывает из мешка, Чеканенные сентябрем червонцы. Да, погиб я, приходит час. Мозг, как воск, каплет глухо, глухо. Это она, это она подкупила вас, Злая и подлая оборванная старуха. Это она, она, она, Разметав свои волосы с зарею и зыбкой, Хочет, чтоб сгибла родная страна Под ее невеселой, холодной улыбкой. Творогов. Но рехнулся, чего ж глазеть? Вяжите! Чай не выбьет стены головою. Слава Богу, конец его зверской резне, Конец его злобному волчьему вою. Будет ярче гореть теперь осенью медь. Маг зари черпаками ветров не выхлестать. Торопитесь же, нужно скорее поспеть, Передать его в руки правительства. Пугачев. Где ж ты? Где ж ты, былая мощь? Хочешь встать, и рукой не можешь двинуться. Юность, юность... Как майская ночь отзвенела-то черемухой в степной провинции. Вот всплывает, всплывает синь ночная над доном, Тянет мягкую гарью сухих перелесец, Золотой звездкой над низеньким домом Брызжет широкий и теплый месяц. Где-то хриплый нехотя кукарекнет петух, В рваной ноздри пылью чихнет околица, а